Современность заставляет нас все больше и больше экономить время и ресурсы, порой в ущерб качеству. Но есть устройства, которые позволят экономить время и деньги без потери качества обработки. Представляем вам генератор SGF-M2. Это новейшая разработка российских изобретателей. Устройство ускорения разложения таблеток, которое вырабатывает газ «Фосфин». Генератор SGF M2 состоит из двух емкостей с герметично закрывающимися крышками. В одной емкости находятся химические компоненты пастообразной, во второй жидкая рецептура. При запуске путем перемещения штока вертикального канала сообщения вверх до упора начинаются параллельные химические реакции, в результате которых образуется газообразный фумигант. Это готовая рабочая смесь фосфина и двуокиси углерода. Устройство быстро работает. Генерирует 80 грамм рабочей смеси за полтора-два часа при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 35 градусов по Цельсию. В то время как при использовании таблеток нужно ждать до 48 часов и температуры окружающей среды выше плюс 15 градусов. Таким образом, сокращается время экспозиции. Отсутствует необходимость в сепарации остатков таблеток и перекачки зерна. Не возникают взрывопожарные ситуации, а вагоны при проведении транзитной фумигации на коротких маршрутах не простаивают. Для дегазации, которая может длиться от двух часов до шести суток, достаточно открыть люк или дверь. Генератор можно применять на любых объектах. Это могут быть зерноперерабатывающие предприятия, бетонные или металлические силосы, различные пустые и заполненные зернохранилища и хранилища другой растительной продукции, автомобильные, железнодорожные и водные транспортные средства и контейнеры для фумигации сырья и продукции в различных мешках и коробках. Мы можем провести обработку своими силами или обучим ваших специалистов. Используйте генератор SGF-M2 и проводите обработку в удобное для вас время, без лишних финансовых затрат. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса